Так, запускай бомбу. Окей. Так. Подожди, я давай поздороваюсь. Всем привет! Он Денкер и... И... Даник. И... Окей. И сегодня я... Мы с ним будем играть в игру по названию Киптоп. На Это одна и та же серия у меня. Да. Ну, он уже записывает, вот. А я да. нет. Вот. Короче, у нас будет вот так вот склеено все. Потому что... Я не смогу записывать мануал. Ну, давай, начинаем. Так, мануал. Пять минут, три модуля, три страйка. Что? Пять минут, три модуля, три страйка, да? Да. Хорошо. Погнали. Окей. А, сами говорите, вижу пароль, вижу. Так, а, кнопка желтая hold. Выграем. Кнопка желтая hold. Сейчас, ну... Да. Держи кнопку. Синяя. А, Синяя. А, Цифра камера четыре. <связывается> Нажал, да? Да. Дальше пароль. Пароль. О. А... Пароль. Реально пароль, да? Да. Так, значит, гласные есть, э, ноль ошибок. Ой, фу, ты не пароль, а саидандали. Да. Желтая вспышка. Гласных вспышка. нет. Г Гласных нету, да? Нет, нет. А ошибок. есть, есть, есть, есть. Есть. Ноль ошибок. Ноль ошибок. Желтая, да? Да. Зеленый. Отлично, дальше. Желтый, красный зеленый. Синий. Дальше желтый, красный, красный, значит зеленый, синий, синий. Да. А, желтый, красный, красный, желтый, значит, зеленый, синий, синий, зеленый, синий. зеленый да. а, Так, желтый, желтый. Зеленый, синий, синий. зеленый, зеленый. Есть а, разминировали борьбу. Осталось 3 минуты, 34 секунды. Все, готово, да? Да, там был пароль. но я его сам раздел. Ну, хорошо. Так, опс... Окей. Я включу, наверное, 8 минут... Ой, 8 минут. 8 модулей 3 страйка. Я включил 3. Давай попробуем. 8 минут и 8 модулей. да, я ее включил. По идее, 8. Ой, 1 минуту на каждый модуль. Хорошо, одна минута на каждый модель. Хорошо, Окей. давай. Давай, значит. Посоветуй за проводов. После. Сейчас. Давай. Значит, первый красный Б. Не резать. А, так, второй красный А. Не резать. А, третий красный С. Не резать. Так, ну первый красный а 1 красный а 1 красный а да. не резать второй красный б резать так второй черный а второй черный а резать 3 черный а эти черный а не резать А черт а, чер, четвертый черный б. Не резать. А, пятый черный б. Б. Да. Резать. А, так, а, четвертый красный ц. Резать. Окей. Дальше а, символы. Символы. Клавиатура, да? Да, да. Сейчас, давай, называй там Значит, первый раз ты попросите знак Перевернутый, да? Нашел Да Дальше э, О с петлей внутрь Нашел э, Так, дальше пустая звезда Пустая звезда, нашел И С в неправильную сторону с точкой Хорошо О с петлей вниз Неправильно Неправильно? Да. Возьмите вниз. Возьмите внутрь, внутрь. А внутрь. Сейчас найдем. Ну, клякса, короче. А, клякс, ну да. Хорошо. С неправильную сторону Подожди, подожди, подожди. Мы уже все взорвались Красная кнопка пресс. Красная кнопка пресс. Угу. Сейчас. Зажать э, желтая полоска таймера 5 отлично дальше лабиринт лабиринт сейчас нашел значит кругляшки первый, третья строчка пятый ряд второй последний э, последний строчка четвертый ряд Пос последняя строчка четвертый ряд угу. Нашел. и а... подожди так, вторая вторая второй ряд Первая позиция, да? Первый. Э, нет, смотри, третья строчка, пятый ряд – это первый круг нашел. Нашел. Третья, а нет, не не стойте, сейчас найду. Третья строчка. Вот третья строчка, да. А потом я нахожусь первая строчка, первый ряд. И вот. А второй кружок, это шестая четыре, да? Нет, а, нет, нет, нет, нет. Я нахожусь первый ряд, первая строчка. А кружки у тебя 3-4? 3-5? Да, да, да, да. Да, да, да, да, да, да. И... Хорошо. Где ты находишься? Первый ряд, ну, первая позиция, короче. Вот. в а, самом левом. А, так, шестая строчка, третий ряд. Шестая строчка, третий ряд. Хорошо. Право. Ага. Право. Право. Право. Вниз. Ага. Лево. Лево. Да. Лево. Лево. Вниз. Право. Вниз. Право. Право. Вниз. Лево. Ага. Лево. Ага. Вниз. Ага. Право. Окей. Дальше. Еще один лабиринт. Ну давай, называю. А, первый кружок. Вторая строчка. Пятый ряд. И 4-2, да? Да, да, да. Нашёл. Я нахожусь слева от самого верхнего кружка. Самого верхнего, слева. Ага. Да, хорошо, вижу. Дальше, так, а, а мне нужно... Шестая строчка, пятый ряд Шестая строчка, пятый ряд uh -huh. Хорошо Вверх Право Вниз Право Вниз Вниз до конца uh -huh. Лево okay. Дальше э, Провода Провода Обычные? Да, 6 проводов. 5 проводов, сейчас. 6 проводов. А, 6 сейчас. Нашел. Желтых нету, да? Э, есть. Желтый провод один. Нет. Красных нету. А -а -э нет. Речь идет Окей, дальше. Символы. Опять символы. Ну давай. Значит, подсвечник подсвечник. я его а, нашел. дальше S правильно и с точкой посередине. нашел. дальше мягкий знак э, с такими палками э, по краям. ну я вижу. а мягкий знак тот, который ты называл. хорошо, я знаю. Вижу. и смайлик с языком. ну хорошо. подсвечник. ага. Смайлик с языком. ага. мягкий знак. Ага. Э, дальше. дальше. Усложненные провода. Вот это уже... У меня тут будут... Э, Усложненные провода. Ну, какой там? Значит, простой синий. Просто синий. Прост синий. С. Это у нас... Реси, если последняя цифра, силийная номера, счетная. Значит, Один... сейчас прочитаем. Не... Значит, не резать. Хорошо. хорошо. А что, дальше. А, синий символ. Символ, хорошо. Синий символ. Алло, синий символ. Я а? нашел P. Так. Речь если у бомбы есть параллельный порт? А, параллельный порт, да, есть, значит, есть. Дальше. Неправильно. Неправильно? Да. А, я понял, как это надо делать. Короче, Вообще... мы взорвались. Какой? Мы взорвались. 5 минут, 4 модуля, 3 страйка. А, 5 минут, 4 модуля, 3 страйка. Ну, давай. А тут обезвредительный взорвался? Взорвался. Давай посеять у бомбу. Так, 5 минут. Э, давай символ. Символы, хорошо. Значит, звезда закрашена. Звезда закрашена, я уже знаю. Так, звезда закрашена. Это хорошо. Дальше. Дальше. Прави, правильная S с точкой посередине. Да, вижу. А, параграф. Сейчас параграф. Нашел. И свалил с языком. Свалил с языком. Да. Параграф. А, нет, неправильно типа флаг а флаг а это там где палочка и такая типа, и половина круга да да да да да а, палочка половина круга неправильно а неправильно сейчас подожди а Нет, сначала палочка идет А назови еще раз эти. Смотри, закрашенная звезда S правильная с точкой. Э, параграф и смайлик с языком. И параграф это R в неправильную сторону Назад. в закрашенном кружке. У меня тут R. Короче, я нажимаю это. Ну да. Взорвались. Ну блин, у меня тут R, а потом идет. Смайлик с языком. А, с смайлик с языком. Короче, я по новой. Ну, там по так, ну, короче, синяя кнопка аборт. Зажми. А, так, белая полоска. Зифо таймера один. Дальше память. Один. Это память. А тут я могу не запомнить. Память. Один. На экране да. один, да? Нажмите кнопку на второй позиции. Дальше четверка горит. Четыре горит? Да. Нажмите на кнопку, на кнопку на той же позиции, что нажали на втором так этапе. Есть. Вторая позиция. Дальше четверка опять. Нажмите кнопку с значением четыре. Отлично. Дальше а, горит два. Нажмите кнопку на первой позиции. Три. Нажмите кнопку с тем же зачем, которого нажали на четвертом этапе. Отлично. Дальше. После этого ты не из проводов. После этого. Не Хорошо. Какой там? А, синий А.